2020 год. Прошло всего два месяца. За это время наша планета перенесла ряд существенных событий, которые изменил и унес жизни миллионов. Мир поглотил дикий, безжалостный, неуправляемый хаос, который распространяется по всей Земле и ежедневно набирает обороты. Бушующие пожары в Австралии. Огнем уничтожено 6 миллионов гектаров леса. 2000 домов. Более миллиарда беззащитных лесных животных стали жертвами адского пламени. Вымерли целые виды. Один шаг до Третьей мировой войны. Конфликт между Ираном и Соединенными Штатами. В результате которого Иран сбивает украинский Боинг. На борту самолета было 176 человек. Все погибли. Западная Африка переживает нашествие пустынной саранчи. Самый разрушительный вид насекомых Поедает всю растительность на своем пути, Уничтожает урожай И приносит голод местным жителям. Владимир Путин Решил, что Кабинет Министров выполнил свою функцию и отправил всех в отставку. На кандидатуру премьер-министра вместо Медведева назначил нового человека – Михаила Мишустина. Тем временем Китай сражается со смертельной эпидемией под названием «Коронавирус». Болезнь поражает легкие, вызывает пневмонию, смертельно опасное кислородное голодание – Яркая вспышка вируса охватила весь мир, вселяет панику и забирает тысячи жизней. Человеческий иммунитет бессилен. Коронавирус может стать новой пандемией. Мощное землетрясение произошло на востоке Турции. На спасательные операции направлены все силы. Под обломками ищут выживших. Уже погибло 29 человек. Пострадавших более тысячи. Смертельный вирус гриппа в Соединенных Штатах Америки. Наводнение в Испании. Наводнение в Бразилии. Разрушающий шторм в Колумбии. Извержение вулкана в Италии и в Мексике. Больно осознавать, но это не все, что случилось за этот короткий промежуток времени. Конец ли это? Нет. Это начало.